с рассветом пробулталась осень не спеша листва осенние дрожит чуть на деревьях осенним утром солнечным поет душа роса колеблется прозрачная на ветках черной рябины покрасневший уже лист как будто специально кто-то красил, Невидимый художник, он явно реалист, А осень не желает, чтоб красоту я сглазил. Шиповниковый куст и солнце очень щурит, Сквозь пожелтевшую листву пронзает и луч, И утро осени наш город уже будет, Безоблачное небо не видно даже туч, Кому же, как не мне? Особенно приятно Осенним утром Наслаждаться красотой Плоды шиповника Отчетливо и ярко Красуясь утром С пожелтевшей листвой Зая беспечно Покидало тихо утро Мой взгляд сияющего солнца ловит Как будто кто-то Поступил довольно мудро Утро осеннее мое как жаль, оно уходит.